Как сшить защитную маску из подручных материалов? Для этого вам понадобится ткань или футболка из 100% хлопка или хлопчатобумажного материала и выкройка для маски, которую вы сможете найти в описании этого видео. Перед началом работы необходимо постирать материал для маски при 60 градусах и прогладить с паром. Первым делом нужно обрезать все швы. Теперь нужно вырезать из футболки две прямоугольных детали размером 30 на 15 сантиметров. Начертить линии на изделии можно простым карандашом, мылом или специальным фломастером. Когда детали вырезаны, кладем их друг на друга и складываем пополам. Накладываем выкройку так, чтобы линия сгиба на ней совпадала со сгибом на деталях. Далее обводим выкройку. Добавляем отступ 2 сантиметра для швов. По всей остальной выкройке, кроме линии сгиба, оставляем отступ 1 сантиметр, который также нужен для швов, и вырезаем изделие. После того, как все вырезано, раскройте деталь и обведите выкройку на второй половине. Продолжаем работать с изнаночной стороны. Это та, на которой у вас обведена выкройка. Складываем напополам по линии сгиба. Для удобства можно сколоть иголкой. Сейчас нам нужно сшить только эту часть. Шить можно абсолютно любым швом, каким вы только умеете. В конце необходимо сделать закрепку узелок. Теперь то же самое нужно сделать со второй деталью. Сейчас необходимо прогладить швы так, чтобы они смотрели в разные стороны. Далее нам нужно соединить две детали. Точка соединения – это середина швов. Один шов должен смотреть в одну сторону, а второй – в другую. Для удобства можно закрепить иголкой или держателем для бумаги. Далее сшиваем две детали. В начале и конце делаем закрепки. Это будет верхняя часть маски. Точно так же сшиваем нижнюю часть маски. Теперь, когда мы сшили верхнюю и нижнюю часть маски, нужно ее вывернуть на лицевую сторону. Затем необходимо прогладить все швы изделия. С боковых сторон маски отгибаем те 2 сантиметра, которые мы оставляли для шва и прикалываем иголками. Пришиваем любым удобным для вас швом. На краях необходимо сделать 4-5 стежков для укрепления деталей. Через отверстие, которое получится, будут продеваться резинки. Делаем то же самое с другой стороны. Для создания маски можно использовать любые виды резинок. Шляпные, бельевые и другие. Мы будем использовать шляпные резинки. Так как лицо у всех разное, то длину резинки нужно подбирать под себя лично. Если маска будет неплотно сидеть, то просто уменьшаем длину резинки. С помощью английской булавки продеваем резинку в боковое отверстие в маске. После чего сшиваем два конца резинки и прячем это место в отверстие. То же самое делаем с другой стороны. Наша маска готова! Носить ее можно в течение 2-3 часов, после чего нужно постирать при 60 градусах и прогладить. Если у вас дома нет резинок, то можно сделать маску на веревочках. Для этого из обрезков детали вырезаем две полоски толщиной 1 сантиметр. Вытягиваем их и получаем эффект резинки. Далее с помощью английской булавки продеваем их в отверстие. На конце веревок необходимо сделать узелки. Маска готова! и вы можете регулировать размер маски с помощью узлов на веревках.